Всем привет, дамы и господа, друзья канала. В прошлой серии я обещал вам найти Здорово. острова, получается. Удачная ходьба. И у нас Сидорич. И есть у нас там некоторые задания, которые мы хотели выполнить здесь, на Кордоне. Для чего? Для того, чтобы нам дальше было проще выйти на свалку и здесь уже ничему, кому не должен остаться. Я так подумал, что сейчас, наверное, уйдем который был у нас вообще в оригинале как таковое для того, чтобы как сказать для перехода, чтобы не платить бутылку военным чтобы они пропускали, но тут в этой модификации у нас военные и так не пропускают ни за бутылку никак и так далее поэтому я так думаю, что сейчас я подготовлю персонажа полностью к тому, чтобы пойти в туннель, потому что я знаю, что там много очень зомбарей наберу патронов больше, и минус туннель, Расстреляю зомбарей, потому что там есть еще один персонаж. Ну, или что повезет, не найду какой-нибудь сухон. Поэтому оставайтесь на канале и хочу, чтобы вы этот ролик досмотрели до конца. В общем, на подходе к туннелю я нашел до артефакта. У нас один есть тут каменный цветок, здоровье уменьшает, голод, нулевое кровотечение добавляет. Разрыв, ожог, взрывы как бы нормальный, но он как бы мне не нужен. И нашел хороший такой артефакт слизь. Вот его я, наверное, себе оставлю и положу его в слот, потому что он мне в дальнейшем пригодится. Сейчас я полностью снаряжу персонажа патронами, чтобы мне было проще дальше проходить для дробовика, для пистолета. У меня есть пару гранат, одна граната, точнее F1. Я ее как бы берегу, мало ли она мне сейчас пригодится. В туннеле что я могу сказать? Самое интересное, что здесь в любом случае я еще найду артефакты. Там есть какое-то интересное свечение, которое я не пойму, понятно, что это за свечение. И поэтому я пойду осмотреть. смотреть. Сейчас я найду проход, а там дальше будет видно. все это кровь камня, ну и кучку зомби, которая будет сейчас мне мешать. Поэтому я их буду скорее всего расстреливать, чтобы они не мешали дальше. Здесь мы видим, что... А, тут есть такая хитрость, очень интересная. Если мы зомбарей сейчас поднимаем, то они идут за нами, и мы скорее всего их просто аномалиями побиваем. Поэтому я постараюсь как можно меньше потратить патронов, потому что дальше еще есть. вот один проснулся, второй проснулся, зомбарей. И я их хочу заманить в аномаль для того, чтобы их просто раздавить. мы видим, да, как он двигается прямо. Не знаю, как странным образом он проходит аномалии. Я еще до сих пор не А, нет, попал. Детектор, для чего я держу постоянно, потому что, если говорю, есть еще раз повторяю, есть факты, и которые я могу не увидеть, а детектор сработает. Ну видим, то есть, как он торкоет, аномалии медленно его поглощают. Я не знаю, фриз это игры сам, или это так задумано разработчиками, ну, в дальнейшем мы увидим. Надо просто заманить в аномалии. Кончик небольшой сразу заходит, Или тона. больше пока тут вроде ничего такого особо. Знаю одно, что внизу будут еще зомбари, которые будут все-таки на меня охотить. Пускаюсь по лестнице, точники спрыгнуть, давать и чинь. Взорвать я их здорово. Здесь вопрос, насколько их хватило. Все таки все. Ладно. только можно стрелять в голову, потому что так у них больше отнимается КП насколько я понимаю. Жалко, что, конечно, нет гранат. Гранат у меня. точно. Происходит, как будто еще где-то летает. У нас полтергейстов. Ну как всегда, ничего особого. А еще один есть, да? Хорошо. Умного преследовать, надо добивать. Есть. О, мозг, мозг полтергейст. Одна штука это хорошая. А кто-то у нас еще остался, потому что бочка просто так бы не зависла. Ну бомб, шустрый, шустрый он нашел. Так и не успел с ним поговорить. Ну, ну вроде все, больше тут никого не должно быть. А подойдем спросим? Да. Сам. Я тут двое суток уже. Так, что... А вот дышать тяжело, вентиляция не работает. Ты кто сам такой парень, как... которого Сидорович? Ко Который не знает, нам где? А сейчас не об этом. Пойдем от нас. Боят, будет. Все. Он его преследует, добивать. Все, есть. О, мозг мозг полтергейст, полтергейстная штука это хорошая, а кто-то у нас еще остался потому что почка просто так бы не зависла ну будем осматривать что мы тут видим у нас по крайней мере ничего интересного нету. должна же быть какая-то награда не зря же полтергейст присутствовал а? мало ли кто-нибудь кто нам перепадет установки какие-то как лаборатория как будто на кордоне лаборатория это конечно очень интересно так, панка, линт, плохо хотя бы что-то. Мало ли, по-моему, в дальнейшем пригодится. Ага, противорадиционный препарат. Это хорошо. Так, там подъем нам туда не надо, поэтому надо перезарядиться и, ск... и там был вроде человек, вот НПС показывает, что тут есть. Может он просто выйти не мог? А ну, мы ему сейчас помогли, так, убив полтергейстов, посмотрим. Ага, вот он, шустрый. Мы нашли, оказывается шутка. И такой, а, ну все, я понял, еще один полтергейст появляется, Жустрый.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 тяжело, вентиляция не работает. И кто сам такой парень, как, которого Сидор Ко Который знание знали, нам где? А сейчас, я подумал, пойдем от нас, будет, будет. Все. То есть, Шустрый у нас знает, получается, про нас. И мы сейчас покидаем вот эту подземку, которая ничего не может проверить. Отергейстов. Вреновую кучу. Почему я с дробовиком пошел? Потому что вперед когда был момент, что я пошел с пистолетом. Пистолет плохо эффективен по Нашел один мост. Надо примерно 3000 рублей. И у нас вроде как есть задания уже Не знаю, какие пока. Но, мы мы возьмем. А может быть, отправимся сразу же на свалку. Шустрова нашел. Куда Особого такого. Плюс мне, Стоит фигня. Ну, продать. Думаю, купить у него патронов. Пока по времени. Нет. Знаю. Знаю, что кукуруза хорошо стоит. Пропускаем, а нам пока не так кукурузы. Так. А, глаз плоти у нас есть. Можем продать ее сразу, потому что. А дать Тидоровичу Домаштанову нужна... Есть что -то. Я по поводу работы в плоти 500 рублей, Пин дает. Нужна работа, же, как бы он скажет, Кабанов. Как интересное задание, поэтому я пойду сейчас... Удачные что ходы, сталкер. И я жду, конечно, ночью, все-таки еще одно задание. Есть выкрадительный из у военных. Буду проходить впервые. Я вообще никогда не сталкивался с этими вещами. Так, что-то алгоритм седорыча я вернусь, побеседую с ним. И дальше здесь. Удачной охоты, сталкер. Ну, я понял, у него горит, получается, желтание по поводу кейса, скорее всего, у военных. Поэтому я не знаю пока, что как. В ту ночь пойду к военным на блок, не знаю, как я буду туда пробираться. Вот там дальше будет идти. забыл что тут есть, оказывается вот такая мышка очень интересная тут много чего можно найти она находится рядом с домом шутки где шутки отдыхают постоянно она находится аптечке и так далее бумажка какая-то что еще есть все-таки неплохо я тут подросился. мне эта вещь пригодится мало ли видим как шутки отдыхает а хлеб еще на пол. ящик. В общем, я отправился на кордон э, на кордоне бояком. Я хотел. подключаю фонарик. Видно, у меня PvN нету. Здесь. Я думаю, выкрою сейчас кейсы. Не знаю, получится у меня с первого попытка. Я так понимаю где Впервые идут на базу опа я очень медленно крадусь и главное чтобы меня не заметили военные ребят, как у меня это. Хабар принёс. Тихоньку только что украл военных. Вот это, это было очень опасно. Вот он, тяжелая зараза. Отлично мечен. Так, давай-ка взглянуть, что... Ничего себе! Очень много всего перемешку. Понять ничего конкретно нельзя. Но есть упоминание про Агропром. Постоянно Так. согласно результатам Не Агропром следует и т.д думаешь теперь делать с этими данными? Данных-то, по сути, нету Читай, каждый второй хватает. Плюс того, что есть, половина записи по уже прочитать. Но знать подробнее очень хочется. Это может быть самый неповедущий акцент. Что делаем дальше? Так. Потерян документ из блокпоста. Дешевый компьютер сталкера. 4800 он мне дал. Нормально. Так, о, сталкерский комбинезон. Неплохо. Неплохо. Продаем тогда этот. Сталкерский комбинезон одеваем. Что он нам дает? Плохой комбинезон для начала. Что такие? Денег главное дало. Удачная охоты, главный. сталкер пробовать модифицировать гразоподъемность хотя бы потому что в любом случае нет. а там дальше будет куда-то почему килл-детектор делать работаем ниджич делаем детектор Почти Давай, Все, денег. Не встать, конечно. Чем у нас получилось? 19. Впрочем, неплохой комбинезон для начала. слышал эту шутку сталкер глянь Ай. он тут нас всех замочить хочет <связь>